Всем доброго дня, с вами снова Алексей Федорцов И в этом небольшом видео поговорим о таком важном показателе, как средний чек На этапе взаимодействия с нашими заказчиками мы обязательно узнаем, какой средний чек по услуге и для чего Давайте рассмотрим несколько примеров Этот показатель важен для нас, то есть казалось бы, да, мы занимаемся трафиком, привлекаем лидов какая нам разница, какой средний чек, да? а на самом деле это ключевой показатель, один из, который влияет на дальнейшую результативность и принятие правильной стратегии на старте рекламных кампаний. Почему? Потому что средний чек может быть очень разным от проекта к проекту, от ниши к нише и от даже сегментов конкретных нишек. Ну, давайте рассмотрим пример на примере а, туроператоров, да? Есть туры, авторские туры, горящие туры и так далее. Всякого рода поездки внутри страны и за границу. И здесь есть несколько бизнес-моделей. В первой бизнес-модели наш заказчик полностью осуществляет услугу и маржинальность полностью оставляет себе. В другой бизнес-модели заказчик может привлекать клиентов продавать им тур и маржа его это будет процент от сделки от туроператора которому он передал этого заказчика то есть через него купил он посредник и маржинальность крайне разная да, и затраты разные поэтому нужно исходить из этой бизнес-модели на этом примере каким образом средний чек может влиять влиять на результативность рекламы и более того когда мы смотрим на средний чек и понимаем его мы знаем пригодится ли конкретно рекламный канал в этой рекламной деятельности конкретно для этого заказчика или нет либо он будет заранее убыточный, потому что некоторые каналы трафика такие допустим как яндекс Директ, в этом случае могут не подойти особенно если у него локальная география понятное дело что какое-то количество лидов привлекать из этого канала трафика можно недорого но выйти на большие объемы с небольшим бюджетом для того, чтобы обеспечивать сделки именно по процентной составляющей, с маленькой маржинальностью, это уже представляется сомнительным. И тут все нужно понимать от конечных результатов, которые мы хотим получить в проекте. Да? И мы об этом заказчикам прямо говорим. Да? То есть если у вас... Если вы будете получать лиды с по средней стоимостью 350 рублей с учетом НДС, и у вас рекламный бюджет в месяц там 50 тысяч рублей, но конверсия в сделку с учетом того, что вы зарабатываете на проценте, то есть ваша процент, маржа это процент, если конверсия в сделку уменьшится, грубо говоря, на 5%, то вы можете просто работать в ноль. А конверсия в сделку – это очень важный показатель. И если у заказчика он недостаточно хорошо контролируется, то мы рекомендуем ему, допустим, альтернативный канал трафика, который будет уже дешевле привлекать лиды. Понятное дело, что мы можем обеспечить полный спектр трафика, да, допустим, ВКонтакте сейчас, Яндекс.Директ, MyTarget, и у заказчика дополнительно еще работает Авито, допустим, да, направление тура. Мы можем обеспечить полный, цикл, цикл, полный спектр услуг по этому направлению, но будет ли это рентабельно для него, скорее всего, нет, потому что наши услуги стоят денег, также он потратит рекламный бюджет. Если у него с одного канала трафика будут лиды по конской цене, то он просто их не сможет а, конвертировать в прибыльную сделку. Конвертирует, да, но с учетом затрат не сможет, вряд ли. Поэтому мы рекомендуем, с учетом показателя, среднего чека, от которого мы уже понимаем маржинальность, ну, либо нам это сообщает заказчик, мы рекомендуем конкретный канал трафик. И производим своеобразный расчет, как, к примеру, сейчас заказчик обратился, да, у которого э, есть направление, где он зарабатывает на проценте. И средний чек 12 тысяч рублей, получается, при сделке. Коммерция в сделку еще неизвестна. Ранее Платных каналов трафика не использовалось. То есть была органика и есть определенное место с определенной проходимостью, куда люди а, приходят и сами покупают, делают заявки на туры. С учетом этих исходных данных мы произвели расчеты, получили а, выводы, что при а, реклам, таргете, а, таргетированной рекламе ВКонтакте, когда мы заходим в этот инструмент, мы получаем там результаты под средней стоимости. И это будет окупаться и приносить прибыль, если у нас будет от 5 сделок в месяц. Опять же, смотрим на ключевой показатель такой, как конверсия в сделку. И обращу ваше внимание, с платного трафика еще конверсия в сделку неизвестна. То есть у нас есть такой средний гипотетический показатель. И учитывая его, мы понимаем, что да, заказчик будет с этого зарабатывать. Допустим, в трафике Яндекс.Директ в этом проекте он не будет зарабатывать вообще. То есть будет заработать в минус. Поэтому мы сразу говорим, что этот канал трафика можно использовать, этот канал трафика не нужно использовать. Мы запускаемся в тестирование, получаем результаты, идем дальше, масштабируемся. И потом уже мы можем осваивать дополнительный канал трафика, такой как MyTarget, в его случае это будет а, интересный канал. Вот таким образом мы а, средний чек используем в своих проектах. И что для того, чтобы понимать, во-первых, будет ли это рентабельно для клиента вот, то есть мы не работаем по модели когда нам нужно продать для того, чтобы привлечь себе деньги а там с проектом будь что будет на самом деле работаем очень в долгу и те клиенты, которые не подходят нам по определенным параметрам мы с ними просто не начинаем сотрудничать потому что разовые сделки нам не интересны мы хотим работать долгую для того, чтобы Наши клиенты сотрудничали долго. Вот. Поэтому показатель средний чек, он очень хорош, его нужно обязательно учитывать и понимать свою маржинальность. Да, потому что есть еще сопутствующие услуги, есть постоянные а, расходы. То есть средний чек, он может расти, так и уменьшаться от ситуации на рынке, в допустим, в сфере туризма да, очень сильно, от а, роста строительных материалов в строительной сфере и так далее. То есть, все это показатель динамический. И он, допустим, месяц назад был такой, сейчас он совсем может быть другим. И если есть какие-то возвраты, то это еще накладывает определенные, определенные корреляции на сам этот показатель. Это нужно принимать во внимание, учитывать эти показатели и уметь с ними работать. В принципе, на этом все про средний чек. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.